чтобы в другой любой точке Европы увидеть такое же разнообразие геологических форм и структур нужно проехать сотни и сотни километров но на территории Кантабрии есть уникальнейшее место геопарк Коста Кибрада где все это сосредоточено на достаточно коротком участке 20 километров привет друзья, вы смотрите канал Другая Испания с Еленой Вивас и я продолжаю вас знакомить с этим уникальнейшим местом геопарк коста Кебрада. У меня уже было одно видео об этом геопарке, посмотрите два видео назад в моих плейлистах, вы можете увидеть интересный ролик о самых фотографируемых местах на территории Кантабрии. Это прежде всего пляж Ла-Арния. И э, там же в этот ролик вошло еще два интересных пляжа, к одному из которых даже невозможно спуститься, потому что нет ни одной тропинки. А я сегодня вас хочу познакомить э, с тем участком, где находится пляж э, Вальдара это один из самых больших пляжей ментабрии а, протяженностью более трех километров и другими очень интересными местами сегодня ураганный ветер почти 30 километров в час который нагоняет волны на океан но а, волны достаточно а, слабые уже на подходе к берегу и поэтому обычно на этом месте на котором я стою я наблюдаю Волны разбиваются вот эти интересные очень формы скалы. Но, несмотря на то, что в середине океана волна достаточно большая, но на подходе к берегу она теряет все свои силы. Поэтому, увы, сегодня большой волны нет. Но у меня в запасе есть заснятые ранее видео, и я их в этот сегодняшний ролик. Итак, идемте, прогуляемся и посмотрим, что же здесь есть интересного. Там внизу под этой скалой расположен пляж Конаявы, один из множества пляжей на территории геопарка Коста Кебрада. Пляж сложен тончайшим золотым песком, как, впрочем, и большинство пляжей Кантабрии, по которым так приятно ходить босиком. Протяженность этого пляжа Небольшая, всего лишь 250 метров, но в период отлива его ширина может достигать практически 1 километра. И это любимое место также у местных серферов, поскольку пляж находится как бы в амфитеатре из скал и обдуваемый всеми ветрами. На скалах, которые во время прилива уходят под воду, растет множество разнообразных водорослей. Здесь также можно увидеть, как растут мидии, морские улитки и множество других морских моллюсков, названия которых порой даже не переводятся на русский язык. Одним из популярных мест, чтобы провести выходной день, у жителей Сантандера и его пригородов является природный парк а, Дюны Льенкрас, который также находится на территории геопарка Коста Кебрада. Вот, смотрите, у меня за спиной там большой паркинг, очень много машин, впереди тоже такой же паркинг. Люди приехали сюда для того, сегодня я снимаю в субботу, да, приехали для того, чтобы прогуляться по вот этой сосновой роще. Дело в том, что для того, чтобы укрепить песчаные дюны, которые находятся на самом берегу океана, почти сто лет назад, да, в 40-е годы 20 -го века местные жители решили дюны засадить соснами и сейчас вот здесь находится на территории этих дюн практически вековой сосновый бор, но здесь не только сосны растут среди сосен здесь также встречается очень много эвкалиптов и поэтому в такой вот день как сегодня, да, например, светит ярко солнышко, правда, и ветерок такой. Приличный около 20 км в час Который просто здесь На территории рощи Он не так чувствуется, как на берегу Но этот ветер Он помогает распространять Просто волшебный аромат И прогулка в таком месте Это просто Оздоровление для вашего организма Вы дышите Океаническим воздухом вы дышите всеми этими эфирами, которые испаряют эвкалипты. И, ну, кстати, да, видите, у меня за спиной это древесина эвкалипта. Вот эти все ароматы, эфиры, которые испаряют эвкалипты, сосны, это просто волшебный и целебный воздух. Идемте еще погуляем и посмотрим, что интересного есть на территории геопарка коста Кебрада в Кантабрии. Ну а самым главным а, фактом об этой сосновой рощи, которая находится на территории а, Дюн-Лиэнкрас, является тот факт, что пройдя 600 метров через эту сосновую рощу, сосновый бор, а, вы попадаете на один из самых больших пляжей на территории Кантабрии, пляж Вальде-Аренас протяженность которого составляет более трех километров. Это одно из любимых мест серфингистов, которые приезжают в Кантабрию позаниматься этим видом спорта, ну или для местных жителей, для самих кантабрийцев, которые здесь живут и любят заниматься спортом. Друзья, если вам понравился сегодняшний выпуск, не забывайте поставить лайк вон там вот внизу под видео. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И до новых встреч на моем канале. С вами была ваша Елена Вивас. Всем отличных путешествий и приключений!